По многочисленным просьбам наших покупателей мы продлеваем акцию Поймай скидку» до 31 декабря. Каждый день с 17.00 до 20.00 каждый имеет шанс получить скидку до 25%. Будем рады видеть вас в нашем салоне и желаем всем удачи. В салоне бытовой техники «Бланка Делюкс» есть что выбрать, есть что купить. Улица Ленина, 64, телефон 68-12-12.